Всем привет, с вами Марат, компания Фундамент СПБ Сегодня мы заехали в Токсово На этом объекте мы строим два дома в стиле хай-тек Здесь мы не были порядка месяца За этот период уже ребята залили стены цокольного этажа на верхнем доме Залили подпорную стену на нижнем доме И сейчас мы уже подошли к устройству плиты перекрытия на верхнем доме Пойдемте посмотрим подробнее, что у нас сейчас происходит Как вы помните, верхний дом у нас это вот эта конструкция В основании его заложен цокольный этаж Который частично врезан в местный склон С одной стороны, с другой стороны Он у нас опирается на насыпной слой Который опирается на подпорную стену Так все сложно здесь Потому что у нас достаточно большой перепад высот на этом участке Именно в этом пятне он составляет около там близится к 15 метрам, и ввиду этого мы путем применения разных э, методов э, врезаемся, ну, садимся на этот, на этот участок. Все мы знаем о том, что фундамент в целом должен опираться именно зона опоры горизонтально на поверхность. Здесь врезка в этот склон э, не существенная, порядка двух с половиной, с половиной метров в том углу, э, который самый ближний к склону насыпной слой под ним составляет порядка 5 метров, тем самым мы вот ну, в такой в уклон врезали этот цокольный этаж. Цокольный этаж у нас довольно таки стандартный плита в основании 300 миллиметров, стены внутренние 160 миллиметров, наружные 250 миллиметров по периметру сделана гидроизоляция утепления, пока мы производим отсыпку только в этой зоне, поэтому мы только здесь выполнили как раз утепление гидроизоляцию. В перспективе по тем двум сторонам, которые у нас остаются без обратной отсыпки, будет выполняться утепление и уже лицевой бетон. Сейчас у нас ребята занимаются монтажом опалки и перекрытия и будем переходить к Армированию плиты Можно также обратить внимание Сейчас я вот здесь хожу, у нас здесь залита подбетонка Сама плита перекрытия которое, На которой уже будет стоять первый этаж дома У нас вынесена Частично за сам цокольный этаж То есть вот здесь у нас цокольный этаж Вот эта часть плиты Будет уже стоять на Насыпном грунте на подбетонке Сейчас у нас она подготовлена Завтра ребята тут будут здесь наплавлять гидроизоляцию По ней уже будут выставлять опалубку И армирование этой плиты И плиты над цокольным этажом Будет уже ну, плотно перевязано Это будет одна единая общая конструкция Также на этапе армирования Плиты перекрытия у нас будут устанавливаться Арматурные выпуска На которые будет в перспективе навязываться Стена уже первого этажа Напомню, сейчас мы уже находимся на уровне первого этажа у нас здесь уже еще лучше перспектива открывается на наш вид. Сегодня день туманный, не очень хорошо видно, но вот так это дело выглядит. Здесь сложная система в плане как раз укрепления в этом откосе, посадки правильно для того, чтобы у нас, ну когда уже все это дело завершится и удобно было сюда Пешком зайти в этот дом, чтобы не скакать по каким-то там непонятным ступенькам, чтобы на машине можно было заехать в гараж. И уклон соответствовал э, удобному использованию. Здесь планируется установка подъемно-фикционных ворот, по которым машина уже с дороги сможет заезжать у нас в этот э, в гараж. Гараж у нас будет иметь двое ворот. Здесь планируется... Заказчик планирует ставить два автомобиля. Первый, второй. Здесь у нас планируется открытая зона террасы. Э -э, перспективе Заказчик хочет уже вот с этой стороны установить какой-то джакузи. Для того, чтобы летом открывать вот это панорамное окно. Здесь у него там мини-кухня и комната отдыха. И э -э, наслаждаться уже в джакузи своей жизнью мы здесь еще немножко песочком приподняли прилегающую территорию, для того, чтобы его тут перед зимой не вымывало этот, ну, грунт из-под фундаментной плиты в целом проверяли отметки по фундаментной плите э, осадки здания нет, что радует, потому что здесь достаточно большой насытной слой, и мы ну, следим за тем, что, как здание себя ведет. Здание сейчас имеет вот, бетон черновой вид, э, здесь планируется лицевой бетон. Сейчас э, после бетонирования фундамента плиты перекрытия будем производить утепление, и в перспективе еще будет лицевой слой, который создаст финишный лицевой вид этого строения. Также это здание еще обретет два надземных этажа, площадью они будут чуть-чуть, ну первый этаж будет примерно как цокольный этаж, верхний этаж он будет в два раза меньше, там уже будут находиться спальни, ну немножко поменьше. Движемся ко второму строению, здесь у нас завершился процесс бетонирование подпорной стены нижней напомню в основании здесь у нас фундаментная плита она залита на буронабивных сваях сейчас у нас залита подпорная стена мы ее изнутри будем производить отсыпку и уже по ней будет заливаться плита первого этажа дома можно увидеть что сама стена залита в два отдельных яруса есть нижний ярус верхний ярус сам дом у нас получается но ну, двухэтажный но э, каждый этаж относительно друг друга разнесен тоже еще на пол ну то есть по сути он четырехэтажный здесь у нас уже это явно видно вот у нас первый самый нижний ярус вот он будет находиться на этом уровне Второй ярус будет находиться выше, третий выше, четвертый э, будет с самого верха располагаться. Сейчас пока черновой вид бетон имеет, который создает конструктивную жесткость, несущий каркас. Планируется также здесь выполняться лицевой бетон именно на этой стене. Сейчас будет производиться утепление, гидроизоляция с обратной стены и заливаться будет лицевой слой. Производится будет обратная отсыпка этой стены изнутри. Там еще опалубка не демонтирована до конца произведем обратную сыпку и будем заливать уже сам дом в этом проекте предусмотрены большие консольные свесы будут балконы такие достаточно объемные вот в этой зоне допустим у нас будет балкон который будет опираться на эту колонну эта колонна у нас еще будет продлеваться на второй этаж и поддерживать плиту покрытия на этом доме сейчас экскаватор подъехал сверху полуплощадку сделал, по которой на этот участок уже можно сверху какой-то какой строительный материал подавать. После того, как мы зальем уже вот эту крышку на ну, перекрытие нижнего этажа, мы будем заливать подпорную стену, после устройства которой можно уже будет устроить въезд на участок с основной дороги они вот по этому склону. Стена высокая, высота 5,30 вот этой стены. Собирали мы из вот этой мелкощитовой опалубки, потому что крупный щит здесь смонтировать было невозможно, ввиду того, что подъездных путей нету и ну, краны сюда заезжать категорически у нас отказались. Ну пошли по пути устройства мелкощитовой опалубки. Ребята, которые трудятся так добросовестно отнеслись к своей работе, сделали нормально, ничего тут отклонений критичных нет, все идет по плану. Сейчас можно увидеть, у нас залита подпорная стена, здесь видно сам откос, в который мы делали врезку на этом участке, вот здесь, помните, да, он был высотой порядка 5 метров, вот сейчас стеной мы его по сути перекрыли, здесь после демонтажа опалубки будем заниматься... Ну, гидроизоляции первично, после этого обратной отсыпкой всей этой зоны поднимать эту пазуху мы будем до отметки стены и перстуки будем заливать уже фундаментную плиту, которая, на которой будет уже опираться пол первого этажа часть плиты будет врезаться в этот склон, сейчас мы потихонечку его будем тоже подрезать и потихонечку в него врезаться напомню, у нас сам дом должен примкнуть к дороге и э, крыша дома будет равняться отметке дороги. Ну, то есть, дом как бы относительно дороги будет посажен вниз. Планируется вес на наш участок, и после того, как мы вот эту крышку зальем, мы сможем уже вот здесь возвести подпорную стену, которая будет, ну, вот относительного места, где я стою еще на 3 метра выше, в которую вот этот весь объем отцеплится и мы сможем забираться уже на этот участок сверху. На дворе уже осень, Характерная для Санкт-Петербурга погода, мало осадков, температура в районе 10 градусов Цельсия, сухо становится везде, на всех объектах сухо, это очень удобно для производства работ, не жарко, не холодно, такое хорошее время, я думаю, что такие условия продлятся еще недели-две и начнет потихонечку дождик, снег таять, сыпать и работа будет вестись медленнее. Каждый год с большим объемом объектов мы входим в зиму и в течение зимы их реализуем. Сам процесс строительства зимой протекает медленнее, потому что возникают дополнительные этапы работы. Там почистить снег, растопить его, накрыть конструкцию, прогреть. Но ну, это тоже время. Вот. Но, тем не менее, проекты ведутся. И на этом объекте мы тоже не планируем в зиму останавливаться. Будем работу вести. Может, это будет медленнее, но, тем не менее... Будем двигаться к финальному результату. На сегодня, наверное, все. С вами был Марат, хай-тек Monolith, фундамент СПБ. Кому интересно, подписывайтесь, пишите вопросы. Всем пока.